Как, такой... как, как, как вас зовут? Меня зовут Ирина. Да, я... А вы вот, студент? Я студентка Московского института Российской экономической академии Николефанова. Угу. Сегодня такой замечательный солнечный день, поистине теплый и Спасибо. удивительный для ноября на самом деле. И наша страна сегодня впервые отмечает такой замечательный праздник, День народного единства. И вот у меня такой вопрос. Как лично вы относитесь вот к такой новой традиции в нашей стране? Я думаю, что любой человек к праздникам вообще хорошо относится и вы, и я, да кого не спросите, праздник нравится, всем нравится чувствовать э, ощущение праздничного, быть но э, мне кажется, что само название праздника оно уже настраивает на определенный лад, все-таки звучит это вдохновляющее единение, народного единства. И повод замечательный, мы знаем, что тысяча часов в 2011-2012 годах здесь происходили очень серьезные события. Мы Кремль называем всегда политическим, духовным центром России. И когда здесь оказался неприятель, то это поставило под угрозу существования всего российского государства. И то, что освобождение пришло именно в результате объединения народа, причем объединения народа самого разного, самых разных конфессий, национальностей. Вы знаете, что, по сути, движение началось побольше, с Нижнего Новгорода и с Казани. Это, конечно, особенность символично. И особенно важно для нашей многонациональной страны. Вот пока мы будем ощущать такое единство внутри себя, до тех пор Россия будет непобедимой. Спасибо, Россия. Меня зовут Яна, я студент академии Министерства у меня такой вопрос. вот Сегодняшний праздник, День народного единства, также приурочен еще к добрым делам, которые сегодня организуют активисты, различных организаций, движений. Я считаю, что эти добрые дела, они должны сплотить людей к тому, чтобы вот объединиться, да? делать их не только 4 ноября, но и как можно чаще. Как вы считаете? Я с вами согласен и попробую сформулировать ваши идеи, ваши предложения сегодня на время, где мы вместе, надеюсь, проведем определенное время не только с вами, с здесь присутствующими, но и с приглашенными в кремль людьми из совершенно разных слоев нашего общества. Но я думаю, что вы увидите посмотрите, это люди все известные, интересные, много сделавшие для страны. Они самим самой своей жизнью очень многое делают для нашего народа, для государства, и очень многие работают. Ну, те, кто там будут, подавляющее большинство. Практически все. Прежде всего работают не на зарплату, а из чувства долга перед страной, и перед своим народом. А то, что вы сказали о благотворительности, о чувстве локтя, это традиция нашего народа. В широком смысле народа. У нас много народов в России проживает. Вот если говорить в обобщенном виде о так называемой российской нации, то это в крови практически каждого народа Российской Федерации. И, и конечно, это нужно поддерживать. Думаю, что и государство со своей стороны должно уделять больше внимания этому, этому роду деятельности, так же, как и присутствующие здесь наших коллеги и все смартфонные информации. Спасибо. Очень <смешно> желательно. Можно? Да. Можно. Смерть. можно Смерть. Да. Дев Дев только. <смешно> Девушки только. Да, Морков, <смешно> да? Самые смелые. <смешно>. <смешно> Я вот хотела спросить, а, вот как Вы считаете, какая общая идея способна еще больше вот, объединить наш народ, чтобы он а, еще больше смог проявиться? проявлять свою гражданскую инициативу, как это объединение произошло вот 400 лет назад, когда люди объединились, и когда это помогло просто спасти эту ситуацию, которая была, когда помогло победить смуту. Чувство сопричастности к делам государств. День а, объединения. А считаете ли Вы актуальным вопрос продолжения дальнейшего единения различных народов России, конфессий, конфессийских сил, и каким образом Вы видите реализацию этого? Обязательно. И более того, мне бы очень хотелось, чтобы на сегодняшнее мероприятие, та традиция, которую мы закладываем этим праздником, чтобы все это способствовало как раз решению той задачи, о которой я рассказываю. У нас такое огромное богатство культурное в стране которого нет ни в, одной, ни в одном государстве мира. У нас десятки этносов проживают на территории нашей страны. Самобытные языки, самобытные культуры – все это вместе представляет огромную ценность, такую, которой не обладает никакая другая страна. Мы должны дорожить этим, развивать это, поддерживать это. И в этом, безусловно, наши силы. Поэтому еще раз хочу повторить – те традиции, которые закладываются этим праздником, должны работать на эту цель. Thank <laughs> you.